Добро пожаловать в новое видео, с вами Александр Владимиров, школа Logic Pro Help И сейчас мы с вами разберем, что такое вокал чопы и как их делать Давайте для начала прослушаем трек, где применялись вокал чопы И вы поймете, о чем речь Вот как нам сделать такие вокал-чопы, либо подобные? Естественно, для начала нам нужно иметь некий вокал. У нас есть акапелла. Вы можете взять акапеллу из библиотеки с сэмплами роялти Free, библиотеки сэмплов, можете... Вырезать вокал из трека для того, чтобы, например, сделать ремикс. И, кстати, в принципе, вы потом можете сделать из такого вокала вокал чопы. И если сильно так постараться, можно их завуалировать настолько, что никто даже не догадается, что вокал чопы были сделаны из какого-то оригинала. Ну... Это я не очень рекомендую, потому что по авторским правам это не совсем правильно. Ну и, конечно, вы можете спеть сами, либо попросить кого-то, чтобы он спел. В общем, откуда взять акапеллу, это, я думаю, уже не проблема. Давайте послушаем сам вокал. I'm watching, I'm watching you как мы делаем вокал чопы? Элементарно. Мы нажимаем на акапеллу правой кнопкой мыши, и здесь мы выбираем... Convert Convert to sample, new sample, sampler track. Когда мы нажимаем, здесь у нас несколько вариантов работы. И давайте для начала возьмем transient markers и нажмем ОК. OK. Здесь, в принципе, мы можем больше ничего не ставить. Вот так вот оставляем и нажимаем просто-напросто ОК. OK. Ну, здесь я рекомендую сэмплер выбирать. Итак, сделали. Теперь, что у нас здесь есть? У нас появляется... MIDI дорожка, где какие-то ноты. Давайте прослушаем, что это вообще такое. I'm watching you. I'm picturing the things you say. То есть фактически у нас та же самая капелла, но только она порезана на мелкие кусочки, на так называемые слайсы. И по причине того, что все это нарезано, мы слышим искажение между этими кусочками. Это нормально, и нам как бы это не сильно мешает, потому что мы все равно не будем использовать эту акапеллу целиком. И когда мы нажимаем на какую-то из нот, каждая нота является кусочком. Этой самой акапеллы. Вот так вот круто, классно. Дальше что нам необходимо? Нам нужно просто-напросто взять и какой-то, ну такой, создать рисунок, какую-то мелодию. Ну, например, вот давайте возьмем такую, которая вот использовалась в этом треке. Здесь давайте сделаем повыше. Почему? Потому что когда мы делали... Вот все это дело, давайте еще раз покажу, кое-какие настройки, давайте опять конверт, конвертую to New Sample Track. А здесь мы выбираем, с какой ноты все начинается, то есть здесь C1, да, C1 до G8. А здесь изначально вот эта вот мелодия, ну, то есть, когда я это все делал, там, когда создавал трек, то я поставил от ноты в в минус второй октавы поэтому конечно нам необходимо взять и все это повысить на, на даже вот так вот несколько октав вверх потому что здесь все начинается с ноты c1 и вот так вот это работает конечно очень хорошо настроить velocity для каждой нотки потому что ну, я думаю это очевидно что в зависимости от э, velocity у нас будет совершенно разная громкость Поэтому здесь мы можем настроить, чтобы все было ровно, четко, как нам необходимо Ну и, конечно, всевозможные эффекты В данном случае использовался у нас, например, стереодилей Также у нас тут а, использовался вот такой вот мультибендовый компрессор а, Ну и немного эквализации То есть некий такой эффект, а, плюс, там, конечно, реверберация а, Поэтому это все хорошо делать с эффектами Окей, здесь, я надеюсь, все предельно ясно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 Как еще мы можем нарезать этот самый вокал? Мы можем нарезать еще следующим образом. Мы когда нажимаем опять же вот это, либо горячую клавишу, Shift-E, давайте ей воспользуемся, она тоже у нас работает. Вернее, Ctrl-E, извиняюсь. Значит, а здесь мы можем выбрать Ragens. Когда мы выбираем Regions, то нажав OK, что у нас получается? У нас получается всего одна нота. которая целиком и полностью воспроизводит вот этот вот сэмпл. Как вы понимаете, это странная штука, нам ну как-то вообще совершенно это ни для чего не может пригодиться. Поэтому, как правило, если мы все-таки используем вот этот вот режим, то мы делаем следующим образом. Мы отрезаем кусочек нашего вокала, и вот только этот кусочек нашего вокала будет использоваться при, в общем-то, Работе. Ну, например, вот у нас такой кусок. Давайте его возьмем. Вот здесь подрежем, подро подровняем немного. О, отлично! И теперь мы делаем все то же самое. И теперь, когда мы нажимаем ОК, то у нас получается здесь такой вот прикольный звучок. И мы можем сыграть некую мелодию, не так ли? Было бы круто. Но когда мы нажимаем другие ноты, вот незадача, у нас почему-то ничего не работает. Как это исправить? Легко и просто. Мы заходим в сэмплер, и вот здесь вот в мэппинг вкладки мы берем вот этот вот диапазон, делаем в принципе максимальным, в каких-то адекватных диапазонах, ну можно и полностью сделать, потому что до этого у нас только вот эта нота звучала, а сейчас у нас, видите, могут звучать все ноты. И когда мы начинаем играть какие-то другие ноты, то начинает это все звучать выше, либо ниже. И уже вот таким вот образом вы можете взять мелодию, вот, например, у нас тут есть мелодия, и мы можем взять ее... И буквально вот сюда вот подставить, например. Единственное, что по высоте, конечно, C3 это очень много, потому что ну, это будет слишком пескляво звучать. Это нереально. Поэтому нам нужно спустить пониже до ноты C1, которая является исходной, и тогда сейчас будет более адекватно звучать. И, конечно, если мы сюда также повесим какой-нибудь дилей, повесим сюда реверберацию и так далее, то есть какие-то такие да, плагины обработки, то, конечно, будет звучать гораздо приятней. Ну и так далее. Там уже можно попробовать стереорасширение, дилей, повторюсь, что угодно еще. Можно даже, если сильно хочется, немного дисторшена, хотя уже слышен такой легкий перегруз. Как бы то ни было, это уже исключительно креативная и творческая такая задача. Поэтому давайте подытожим, что мы делаем. Мы используем функцию Convert, convert to new sample track. Она может работать в двух режимах region, либо transient marker. Также... Мы, если используем режим вот такой вот, то мы ставим обязательно мэппинг, чтобы у нас сыграли ноты сверху и снизу. И, в общем-то, все. На этом все. Вот так вот элементарно делаются вокал-чопы, которые по сей день все-таки встречаются в современных треках. Так что применяйте это. Жду вас в следующих своих курсах, уроках. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. До новых встреч!